В общем, всем привет, с вами Макс Риск, это игра Зуба, хэштег 29 серии, хэштег hashtag... никакая, хэштег первая серия будет в описании, это он рассказал об обновлении, сегодня мы откроем сундучки перед началом ролика, подпишись на канал, поставь лайк и тебя с этого сундучка поди то, что мне, он прям тебя в руки, да-да, да-да, честно, просто тут Зуба везет, э, Зуба, игра везения, чему у игры Бравл Старс Брау Старс. Ну, тем более у зуба мало персонажев. Давай, прям сейчас. 3, 2, 1. не у нас еще есть попытки. но ну, в общем, давай, прям сейчас. Давай, давай, сделать его это. И получишь с этого сундучка лучше, чем я думал. Лучший предмет, там, лучше.. Персонажи, знаете, что за персонажи у нас сегодня не выпадают? А ну-ка в магазин зайду. Кстати, акции там есть вот эти вот за 250 кристаллов. Я думаю, я его куплю за билеты, но, оказывается, нужно покупать еще эти вот за кристаллов. Боксера Брю Брюкса. о хоть Дендробак дроба Коти, можно тебя купить но мне все таки не хватает я не знаю почему напиши в комментариях почему не билеты всегда так мало вот вот вот точно заберу их всех о вот, забрал но все равно не хватает на 7500 я что каждый месяц буду покупать новый скин а можно чаще потому что все беру чаще Главный хищник, убей всех, а ага, ночного нужно играть, что мне нужно, стрим спускать, в общем, пиши в комментариях мне, делать стрим о зубе, ну, конечно, если я буду делать зубе стрим, я бы хотел на канале Макс Риск, там, по большому счету, более эффективно, более удобно и все в этом духе, так, давайте откроем, в общем, ждут его ответа, нужно подписаться на канал, поставить лайк, чтобы... Было больше подписчиков. У нас открыли новую функцию. Это вот сюжеты. Сюжеты сюжет, не помогают вам рассказывать о стримах. Так, это серебряный сундучок. прямо сейчас подпишись на канал, поставь лайк. И с этого сундучка тебе выпадет прямо у меня к тебе руки. БАМ! Смотри, смотри, смотри. Блин, нейтролук Но ну, это тоже хоть неплохо. Это 50 на 50. Ух ты, собрал достижение. Я хоть люблю достижение собирать, что ли. Это ж мало. Так, что тут у нас еще? Так, социальные сети можно тут поразвать. В общем, что твоего ответа. Так, помочь всем и себе заодно. Что-то как-то неактивно, ну да, сегодня шутром. Проснулся и сразу ролик. А что? А так удобно. А чем бы не Так, значит, смотрим. Кого же вкачать? Так, ладно, ладно. Возьму-ка я Пеппер Не знаете как то опасно. О, о, моли моли. В общем ставь лайк и мы за моли поиграем Так, я думаю, что звук не будет слишком громкий, как у Брау Старсе. И тут же самое. Так, я знаю, что ты заберешь это все. Поэтому я пойду к себе. Так блин, ну я ж бедный, уйди типа же Жалко, что ультой нельзя управлять а то пойдешь куда не нужно. И всего тебе конец. Знаете, как-то я чувствую себя немножко грамотнее. А ну там. Да. Когда первый день записываешь ролик, блин, уже ошибки, то грамотно чувствуешь, да? Да, блин, достал, чувак, что ты делаешь? Нельзя мне убить его, да? Да, хорошо, хорошо, я понял. иди отсюда, ну, чувак, блин испорт мне праздник. Пингвин. Ты от скинг хан. меня скинг Какой-то. Прикиньте, а он ютубер. Ага. Мой просто шок. Я за хайпил. Как там говорите. За снял, за хайпил. Как-то вот так. В общем. Что, реально кубки минус? В общем, я уже не буду тогда. Сражаться буду просто бегать. Мой вот такая вот. Все плачут, они тоже так могу. Так, там кто есть? Я не хочу с ним. хочу выйти, выйти, выйти. Уходим, уходим. Так, сюда идем. Сюда идем. Сюда. Отлично. Так, занимаю там место. Все, в кустах будем. Так. Тихо. Тихо. Да, блин, аккуратно, чувак. Блин, настал ты меня. Краник. Блин, ну почему все на камне лезет? Блин, ну отвалите. М -м -м. Ставь лайки если не нравится. Да все -то. А мне достали. Вон идите. Поже вон отписка дизлайк. тогда оставь. Почему я такой вкусный? Да все пошел вон. Да пошел ты вон. Все плачут такие. Думаю, повеселиться нужно, нет? Отстанет от меня. Я знаю, что за мной ходится ютубер, которого нет. Ну, Кейтер или как там его, который не любит меня, да, да, да, -да знаете, ну давай проучим тебя, а, ну что, узнал, ты что делаешь? Ну а? место, а ну пошел вон. Так два два хп хп регенерация. Что, я не успел регенерацию включить. Эй, что делайте? Это значит хотел пофарнить кубки двадцать серии или как ее называть? В общем, хочу 29 серии, все, плюс 2 Я вообще в шоке, что за игра? Кто, кто профессионал? Я нет, не я. Вот блин, нужно квест еще выполнять, чтобы дополнительно были. Опа, опа. хоть Оп. Хоть серебряные эти вот вообще э, пластиковые оружие? Да отвали, да отвали же ты. ты Что делаешь? Мы вообще грязные. Э, отвали же ты. Блин, ну почему? Ну почему портите мой праздник? Ну почему такие лисенки попадаются? Ставь лайк, если тебе не нравится Пожалуйста. эти лисенки. Лисенки реально тяжелые, игроки. А блин, почему я косой? Подожди, подождите, можно пока сыграть? Да, вот на стрим можно пока сыграть. В общем, ждут вашего ответа. Отстанем к нему. Я хоть взял хп Отстань! Отвали! -мо! Почему? Уйди, уйди, ПЖ, ПЖ, Майнкрафт, уйди. Нет, ты ПЖ. Отстань. Потом. А Отстань. Ну что, что? Я думаю, что ты такой крутой, да? Да сейчас. Так, блин, блин, ну позже, подпишись на канал, поставь лайк, позже, позже не могу выносить зоопарки Да, я, я не вижу зоопарк. Я, я редко хожу в зоопарк. Напиши комментариях, ты хочешь зоопарк или нет. Я тебя с вами добавлю. Шикос. Просто шикосно Отстань, отстань, отстань. Ну пожа, блин, ну че должен крутиться на мной. Как хитрец. Вот хитрый. отстанете тебе сказал. А, почему такие грязные? Почему? Да, да, Блин, да, тихо, тихо, тихо. Ну все, получай. Ну что, что ты не умеешь играть, да? Ну что, что виноват, да? Спасибо, хоть э, разработчикам игре "Зуба" и как-то на английском "Зуба", как-то шипляче "Зуба". В общем, спасибо вам большое, что вы мне подсказали. Да, блин, ну почему? на взрывайся. Хо. А уйди, уйди, блин. И да, я врываюсь на бой. Блин, ну позже, позже, подпишись на канал, поставь лайк. ПЖ, я не могу выносить так вот. Я не имею. Что за сила такая у меня? Отстань! Заяц! Отстань от меня. Отстань, все, все, В общем, что ваш ответ, какой ваш любимый персонаж персонаж? Э... Точнее, отстань же ты из меня, монстр ты. -мо, снова за свое. Раскинд Хандинск, какой-то испанец что ли? Раскинд Хандинск, да, блин, что же Дратьинсон, а кто же Раскинд Я не знаю, что я сделал. Там один покажет <с Ouais> Почему я активный, а другие факашит? Может, мне тоже быть факашром, а? Давайте ежедневную миссию. Так, убей два персонажа за оли. понятно? Так, убей персонажа Джейда, как Оли. Джейда, вы че, надо... Джейда убивать? Может быть, на 1-1 сможем затащить? Но Джейда убивать это реально сложно. Так, 3 на 3 еще не открыли, как обычно, ждут чего-то. Кого ждать? Давайте, открывайте. Хоть скин добавляйте, как в Брау Старсе. Хоть ускоряйтесь быстрее, чем вы, давайте делать. Ух ты, там акула, иди отсюда, что делаешь? Там акула. Оли, куда ты идешь? На смерть, что ли? Куда на смерть? Так, тупой полам можно поделиться. Там лук. Возьму-ка я лук. Блин, он такой испуганный, когда ничего в руках не держит. А как ты держишь какую-то одну пушку, то можно ему погулять даже. Кстати, это всхарялка еще. Это читы. Ну ладно, мне нравятся читы. Читаки, читаки. Поэтому нужно Оли качать. Если вы играете зуба то качайте на Оли. Ну, еще задание. О, это ж это ж Леонардо, это ж тигр. Джейд. Это он? Ну блин, стой, чувак, мне квест. Отстанет мне, квест нужно. Это главная жизнь, отстань. Где он? Эй, ты где? Блин, ну почему такой хитрый? А ну вылазь отсюда. Почему Джейдер какой-то быстрый? Как его поймаю, а? Сложно же. Так, я знаю, что ты там. Бам. Смотрим обстановку. Он там явно. Ты выходи, давай. Ну блин, ну чего ты такое? Выходи. Он там или мне кажется? Давай, я сдаюсь, чувак, Выходи, выходи, выходи, выходи. Чё? Его там нет Чё за приколы? Я хочу Джейда убить. Где он? Я хочу о убить. Где он? неуполнимая невыполнимое. Если хочешь выполнить квест, то играй в сутки. <смех> Зачем я сутки играю? если у меня есть еще главная жизнь, а? Хоть думаете о жизни. Нет, как про Stars, да? Вы что, повторяете за ними? Так, все, дизлайк, отписка. На жизненное время. Я хоть ролик в день записываю. У меня было два ролика, чтобы хоть различия видели, они а одно и то же. Эээ, точнее, ну, чтобы не один ролик в день. А, хотя бы два ролика в общем чем больше чем заранее лайков набираем и тем больше лайков набираем тем я выпускаю еще ранние серии ну только пока что два ролика в день могу начала первый утром запускаю потом смотрю статистику если вы набираете рай лайки по большому счету а то от отстанет у меня дизлайк отписка достал же ты менять почему почему так в общем да то да, а то блин а тут блин я ну почему почему я я бы на стриме бы так дразнился ух ты пушка одна Или это что вот уж нужно он так сам Так, что иди отсюда иди нет нет а блин два дома так нечестно уходим уходим Заберу каям, это все. Блин, ну чё, прикол какой-то. Смотри, сколько у меня хп. <laughs> да, хорошо, что ты не взял. Так, я понял, я понял, что мы с тобой не теми. Я понял, отвали, все, все, все. Это же неплохое слово. Так, подождите, ну сейчас можно, конечно, он, пожалуй, это будет, я станет от меня жуж. Ведь дизлайк, отписка Почему, почему? Сильных убивает а маленьких нет. Блин, Почему он там прячется? Вы что делаете? Вы что, пранки снимаете? Отстань. Ну, блин, ну, пожи, отстань. Ну, почему? хочу тоже топа Нельзя, нельзя, нельзя же ты. Кролика не хочешь бить, а? Ты хоть думал головой. <тиролю> блин, я не поймаю этих игроков. А -а -а -а. Всегда вырубают ютуберов, первых. А, плюс 16, плюс третье место, все, я уже не могу так играть, меня уже точно не достали, подписывайтесь на канал, поставьте лайк и пожалейте меня хоть, да, хоть убил два персонажа, хоть получу задание, в общем, сейчас я вам покажу кое-что, о, кстати, хочу ролик снять, М -м как же там кристаллики получать, ну, уже видно даже, сто кристаллов, сорок, не, сорок хоть, 100 нужно покупать. Всем удачи, всем пока.